было очень весело и познавательно и эти два дня полностью оправдали мои ожидания я научилась тому чего хотела очень интересно первый день был более активный и мы работали в команде во второй день мы посвятили одной теме поэтому было очень растянуто и больше информации и как-то более спокойным темпе ну, это было достаточно интересно, весело, то есть много нового узнала о общении и о чем не догадывалась раньше. Я научилась рассказывать о себе людям так, чтобы им было интересно и при этом слушать их. правильно и безобидно отказывать людям, чтобы не расстроить их и э, как вообще узнавать о человеке очень много информации за минимальное количество вопросов, да. как раскручивать его на общение как вообще быть ему приятным в разговоре и э, как э, показывать человеку, что ты здесь, хотя ты не здесь. Я научилась быть хорошим собеседником. Людям, которые э, не умеют общаться, то есть как бы ну, для которых это сложно, и они не до конца понимают, как это лучше сделать, то есть как знакомиться с людьми. Людям, которые хотят... Э, э, ну, не хотят сидеть дома, хотят весело провести э, два дня, э, э, э, хотят научиться э, заводить друзей, э, не обижать новых заведенных друзей, <laughs> в общем, правильно им отказывать и э, как-то быть более приятным в разговоре вообще со всеми. Людям, которые э, застенчивы, которые не знают, как э, познакомиться с кем-то новым, как э, найти общие темы для разговора, потому что это ну, не так уж сложно. И э, можно найти очень много интересных людей, если просто уметь с ними знакомиться и правильно вести диалог.